Итак, чтобы не затянуть, я поставлю будильник на 20 минут, чтобы мы уложились в 20 минут, а если не уложимся, то в следующий раз доснимем. Ну и, наверное, если все-таки все пойдет хорошо, люди посмотрят, у них возникнут у самих какие-то вопросы, если мы на все не сможем ответить, и мы снимем еще одно видео. Может быть, вопрос-ответ, что-нибудь подобное, а может быть, не знаю, что может быть. Блин, я камеру вообще поставил. Не, знаешь, да. в большинстве... Есть такие иногда вопросы, да, на которые хочется ответить. Да я, блядь, откуда знаю, Да, да, всякая говно, блядь, спрашивают. Так, 20 минут я засек, в общем, решил я снять цикл видео полезных для музыкантов, для гитаристов, для басистов, да блин, для разных музыкантов, короче. Вот, и мне для этого необходим технический специалист, вот. А он у меня под боком как раз работает, это Евгений, вот. прошу любить и жаловать. Евгений. Я даже не знаю в принципе, всех э, знаний Евгения во всех областях, вот. но я к нему обращаюсь тогда, когда я вообще не понимаю, что происходит с тем или иным прибором, почему он то работает, например, то не работает, и после обращения к Жене он начинает работать стабильно. Вот. Как-то так, я больше ничего, наверное, сказать не могу. Приступим к вопросам. Значит, сегодня у нас тема очень простая, это гитарная электроника. И все, что с ней связано, и все, что мы успеем уместить в 20 минут. Я себе выписал список вопросов небольшой, отправил вложение, чтобы он ознакомился заранее, а не был в шоке от того, что я спрашиваю. Но ну, хотя, мне кажется, его трудно удивить чем-то с его опытом. В общем, я работал в музыкальном магазине довольно долго. Занимаюсь техническим обслуживанием инструментов, очень часто разных музыкантов. И все музыканты приносят инструменты в абсолютно разном состоянии, но вопросы очень часто задают одни и те же. И вот э, примерный список вопросов, давай по нему пойдем. Значит, самый простой. Э, отличие сингла от хамбакера. Ну, отличие в первую очередь идет и конструктивное, и электрическое, так можно сказать, в первую очередь. Э, э, сингл это всегда одна катушка, по большей части, с небольшим относительно сопротивлением и небольшим выхлопом. Он гораздо он более шумящий, чем хамбакер. Э, хамбакер же представляет собой две катушки, включенных в противофазе друг друга, то есть навстречу друг другу для компенсации э, шумов. И выхлоп у него, соответственно, больше. С, как бы нельзя говорить о каком-то стандарте, но самое ходовое это 7 килоом сопротивления у сингла и 15, ну иногда там 16 ком это у хамбакера. 16 кОм прям серьезный. Я, по-моему, у фингера фингера ну, У подобное. старых, у старых. Угу. У меня такое ощущение, что, короче, ну, довольно чувствительный микрофон будет ловить вот эти все перестановки за дверью гораздо лучше, чем у нас. Да, бофик, ладно Второй площадка. Короче, сингл в два раза слабее. Ну, примерно так? Нет, нельзя судить, потому что, по сути, именно мощность, uh -huh. как говорится, звукоснимателя зависит от магнита и от электротехнической стали, которая там использовалась. Конечно, количество провода влияет на это, но очень сильно влияет тип магнитов. Uh -huh. Ну вот, например, синглы хорошо пинают, а хамбакеры, они такие плотные по звуку. Да, все просто. Потому что сингл – это одна катушка, и у нас не происходит никаких переходных процессов из катушки в катушку. А у хамбакера это происходит. Там используется, как я уже говорил, встречное включение mm -hmm. именно с целью того, чтобы компенсировать нам помехи от одной катушки, чтобы катушки были встречены включены встречно. А yeah. когда делают отсечку на хамбакере, это заменяет обычный вот нормальный сингл, который в отдельной. Больш, по большей части, да. То есть, в принципе, можно поставить хамбакер, сделать отсечку, отсечку на сингл и, бой, и будет сингл. Бой, символ, в гитаре. Да. Круто. Так, ну с этим вопросом пока все. У вас по-любому еще какие-то вопросы есть, но мы продолжим. P90, p 100 и же с ними вот такие вот датчики, типа на джазмастере, например, у Фендера. Или вот я делал обзор на GDN, там Саймер Дункан П90, просто здоровый такой сингл. Ты открываешь его, он какой-то плоский, там куча провода, как-то, не знаю, идет речь, соответственно, сразу же о любом нужно говорить о годе изготовления, uh -huh. в первую очередь. То есть, если это старый звукосниматель, год 60-й, 70-й. То это гарантированно, что он до вас дошел уже в убитом состоянии. И тут причина не в том, что как он эксплуатировался, где он стоял, в каком инструменте, и так далее. Не, нет, Магнеты... нет, подожди. Давай конкретно, вот э, не, о, типа, не о живых, не о живых звукоснимателях. А знаешь, такие на, на джаз-мастерах, Ну, есть ладно, я понял. Зда... Тебя конкретно. Сингл, да. Они типа. Мощнее обычных синглов, или зачем mm -hmm. вот это вот вообще? Он, Шири, да, он мощнее шире, катушка, там, э, скажем так. Он, он, у него плоскость э, реакции на струну шире. Mm -hmm. То есть у тебя больше катушка, у тебя больше петля, и, соответственно, он дает такой хороший размах, можно сказать. Да, и намотки у него больше. Mm -hmm. Так, окей. А о, ты начал говорить о качестве, в смысле, о старине звукоснимателей. Ну да, потому что, как мне говорят по серию, сразу начинаю вспоминать джаз-мастер и, там, и mm -hmm. все остальное, это 70 семидесятина на лучшем случае, как говорится. Так, я правильно понимаю, что если звукосниматель старый, то с ним может быть что-то не так? Это практически 100%, что с ним что-то не так. Так, а с чем? Ну, я встречался по-настоящему только с тем, что типа обрывали вот этот вот тонюсенький волосок, который идет от катушки до провода. И, или обрыв был на, самом, на самой катушке и звукосниматель но, э, там не обрыв скорее всего там произошло замыкание просто от старости треснула катушка mm. в проводе вообще какие как сказать стоит ли восстанавливать старые датчики потому что некоторые музыканты за старыми датчиками прям гоняются восстановить можно но э, скажем так ты поставишь современный магнит у тебя все равно будут уже другие характеристики а магнит, он, типа, размагничивается со временем? Да. То есть, он теряется очень сильно свою магнитную силу. Так. А чтобы он потерял магнитную силу, нужно гитару класть на усилитель? Нет, вообще пофиг. Без разницы. Где бы она ни висела, как говорится, тут физику не обгонишь, 10 лет он уже садится. Понятно. Окей, тогда давай к вопросу, который у нас чуть подальше. Парафин. Датчики парафинят. Датчики заматывают какой-то такой изолентой, иногда какой-то черной фигней обматывают. Это что? Ну, парафин пункт первый это, скажем так, защита от окислов и защита от вибраций. Угу. Ну, больше по большей части от вибраций, чтобы там дребезг каких-то маленьких деталюшек не вызывал у нас реакцию на нашей гитаре. Угу. Так, Ладно, раз уж мы пришли к вопросу о внутри внутри Я датчиков, что? приветствую, мы Реально. снимаем видео. Да, и вы нас отвлекаете. Спасибо. Наверное, Продум... так здесь это все происходит. Да, продолжаем. Короче, раз уж мы внутрь датчиков заглянули. Магниты. Керамика у Типа, в чем прикол? Есть ферритовые еще магниты. Они могут быть. Есть, в... нет, шоу, есть еще магниты. Да, а в чем прикол? Ну, смотри, разные... ферритовый магнит. Пункт 1. У него магнитная сила, наверное, самая маленькая, так сказать, по соотношению к массе. Он размагничивается, размагничивается угу. тоже со временем, так достаточно, можно сказать, быстро. Керамика второе место по силе и по времени удержания магнитного поля. Угу. Ну и самое последнее это неодимы, самые мощные магниты применяются много где. него и... это они или ну, а, другой? А, а, Альнико производит и керамику, и неодимы. А, это производитель? Это производитель. То есть, это, блин, не материал. Нет, это. Я всегда думал, нет, что нет, это не материал. Это ребята, которые а делают, это, блин. грубо говоря, тебе магниты для генераторов, статоров, роторов, и еще под халтурю для звукоснимателей магниты. То есть, это как с не знаю, как, как с Ксерексом, типа название да, фирмы да, вошло да, в да. потребление. Да-да-да. Я не знал об этом. Интересно. Потому что очень часто люди спрашивают: типа, почему мне ставить на страт керамику и Алнико? И ты такой, типа, ну, Alnico, наверное, они современные, такие, там, пинают получше, а керамика такая помягче. Ну, Alnico, она довольно-таки давно занимается производством, блин, магнит. Окей, okay. так, закроем тогда тему с внутрянкой звукоснимателей. Короче, у очень многих звукоснимателей такие тонкие проводки, особенно у хамбакеров, 4 вот этих вот или там 5 тонких проводков, они все, конечно же, там у хороших звукоснимателей заизолированы еще какой в какой-нибудь... В, в одном проводе. Да, в один провод, потом сверху еще какая-нибудь тканевая плетка. Э -э вопрос такой, на кой тканевая плетка и почему она так ценится? То есть, как бы, вообще очень часто продают провода для распайки электроники, именно такие в тканевой оплетке. Вообще нафиг она не нужна. То есть, пластика вот эта вот или резина... Абсолютно или, там, без разницы. Ката... Зависит от материала, который, в который применялся сам провод, сама жила. То есть жила важна? а нет оплетка... не важна. в идеале конечно все-таки там должна быть оплеточка небольшая uh -huh. как на любом нашем кабеле который передает сигнал но самое главное это материал если вы купите какой-нибудь китайский провод как сказать он не гарантирует вам качество а русский вот русский как ни странно гарантируют но вы не найдете русского провода в насколько я так не могу сразу вспомнить, на такое количество жил и такой диаметр. Итальянские какие-то провода, я вот видел там на струнках еще где-то продают именно в тканевой оплетке, почему-то очень ценится именно тканевая оплетка, может это какой-то эстетический? Ну, народ на, на, на, на, тянет на винтаж, так угу. скажем. То есть, э, если я покупаю датчики Димарцева старые, и там вот эти вот тоненькие волоски <свят> разноцветные, то это нормально. это нормально. Потому что, как бы я, если честно, типа, паял гитары с такими датчиками. Ты паяешь, смотришь на это все, оно такое, типа, тонкое, кажется вообще ненадежным, но при этом каких-то проблем со звуком нет, нет там фона, чего-то еще. Это то же самое, вот у тебя в современных наушниках. Ты возьми, как говорится, провод. Угу. Разрежь, ты увидишь всего тоненькие, совсем жилки, мягко сказать, и тоже никак-то не влияет на сигнал. Угу. Окей. Так. С нутром датчиков разобрались. О, я кстати, кстати, дальше, после P90, у нас, кажется, был парафин. Экранировка датчиков, качество проводов и, блин, оказывается, я выставил так-то все вопросы нормально. Мы идем по плану. То есть, мы сейчас закрыли, короче, вопрос по отличиям хамбакера от сингла, P90, парафин, экранировка. Слушай, а экранировка не датчиков, а экранировка электроники? Экранировка отсеков темброблок. Да, зачем? Ну, зачем? Скажем так, изначально, когда качество магнитов и сердечников звукоснимателей, скажем так, было так себе в старые годы, это помогало. Угу. Сейчас же хорошо собранный темброблок, он не фонит. По большей части, угу. сразу же. Но хочу обратить внимание на правильную конструкцию, которую делают товарищи японцы. Вот в фондерах и всех таких. Ну, метр mm -hmm. довольно-таки профессиональных. Там за заземлен анкер. То есть, у тебя гриф уйдет провод к анкеру. Не видел никогда. И у тебя колковая механика, бридж и анкер представляют собой единую систему, то есть все металлические части у тебя заземлены. Никогда такого не видел вообще. У фендеров не видел, у старых? Новые фендеры японские? Не знаю, не попадалось не обязательно у фендеров, я не помню какой инструмент я тогда видел, но я помню, что это был японец. Оригинально, слушай. Да, и самый прикол, там болченый гриф и там сделаны два пятака на грифе и на деке, которые вместе с это слепляются так скажем то есть типа если например в грифе стоит микро то можно вывести экранировку на микро который давит ванкер ну, типа... ну если только ты добьешься хорошего контакта Изврат. и не получишь нафиг хоть компенсатор который у тебя еще больше будет заводиться окей поехали дальше следующий вопрос у меня такой так комплектующие для пассивной электроники их влияние на звук потенциометры гнезда, переключатели то есть я вижу очень много вот этого вот загона, что типа Switchcraft надо ставить, mm -hmm. нужно ставить mm -hmm. супер Switch, mm -hmm. мега Switch, нужно mm -hmm. ставить потенциометр димарцио или там какие-то... Будем, еще... будем исходить из качества, сначала потенциометров. Мы говорим не о фирме производителя, а о качестве изделия. Mm -hmm. Если вы найдете реально качественные китайцы, ну, например, тот же Самхуэй электроник, я вот все время про них говорю, э -э классные потенциометры, то есть они долго держат, не шуршат, это -то -то -то. хотя голимый китай, то есть Слушай, это процент. А маленькие, большие потенциометры, типа сейчас все гонятся за большими? Ну, они вообще никак по вообще тру... никакой разницы, это просто форм-фактор. Угу. Абсолютно без разницы. Они, то есть, и... нет такого, что большие да. тру, они и там старые потанцометры, чехот, вот это вся Фигня, все это. Это тоже как Alps, не Alps. Alps, кстати, производит хорошие потенциометры угу. и... Это корейские, и... по-моему? Да, они... я не помню. Я их очень часто вижу у наших вот всяких по мастеров. По-моему, У ребят, которые у... Ну, у нас делают педали, собирают, они очень часто берут эти Alps, с какими-то пластиковыми крышками? Они, они самые, как тебе сказать, ходовые на рынке Но они недорогие же, типа 150 рублей, что такое. 150, как говорится, рублей – это тоже деньги. Ну Тот да. же китаец, грубо говоря, S16K, uh -huh. вот это их серия S16, это вот самая ходовая, можно сказать, стоить будет 25 рублей, и вот ничем практически не отличаться. Ну, короче, если мы хотим максимально качественный звук для гитары, э для электроники гитарной, то есть там, предположим, хороший датчик с нормальными проводами. И вот как вот звук этого хорошего датчика не похерить внутри темброблока? В первую очередь, это качество пайки монтажа. Угу. То есть это по-любому. Э -э качество разъема. Вот разъем это камень преткновения практически, наверное, всех инструментов. Угу. Вот тут можно взять.. Neutrix или что-нибудь такое, что будет стопроцентно надежно и, главное, не будет окисляться. То есть разъем лучше брать серьезный. Разъем серьезный, да, потому что это то, на что идет постояннейшая нагрузка. Окей, тогда еще вопрос по внутрянке конденсаторы. Их берут для тона. Да, их используется только в тоне. То есть там создается рц цепочка Вот во всех китайцев, скорее всего, проще ставят керамику. Керамику, либо следу. Если э, много всяких комплектующих внутри, то есть какая-то сложная спайка, это усложняет вот, всю схему в том плане, что качество звука портится, какое-то сопротивление падает при mm -hmm. повышении. Нет, чуть -чуть не, не, еще не, нет. нет. Если, если правильно все сделано, то есть э, вот ух те же, вот у, у, у Дунканов, вот я на блокаутах играю, у них сам усилитель э, залит в корпусе звукоснимателя. Mm -hmm. Mm -hmm. То есть ты просто подключаешь, все сделано, самое главное. Там сделано на колодках. То есть не надо ничего подпаивать. Просто mm -hmm. у тебя не, не будет со временем заканчиваться, поскольку ты все равно подрезаешь, когда куда-то меняешь. Mm -hmm. То есть ты щелкнул колодочку, все, никаких проблем. А СМР вот эту вот. поршень. А, окей. То есть получается, если нормально, мастер распаял тебе все. И у тебя хорошее гнездо и хорошие датчики. Очень сложно потенциометрами, ну не дешевыми совсем, испортить mm -hmm. весь звук. Ну, да. А, потенциометр 1 мегаом. Вот есть такой. Очень любят его телеководы, потому что на оригинальных старых телекастерах Fender стояли именно мегомники, и на джазмастерах, которые стояли. Я так понимаю, что когда ты его открываешь полностью, то у тебя сопротивление. Минимальное, что ли, между датчиком и гнездом, так получается? Да. У тебя угу. его, грубо говоря, не скрытых. Ну, есть такие, кстати, потенциометры, у mm. которых вообще сопротивление, ну как это называется, у них замыкается и сопротивление да, вообще да, нет. Да, это с выключателем или с включателем. На кой? <свыкручателем> На кой. Как сказать? Рано или поздно, все-таки у вас дорожка это протирается, потом по mm -hmm. у вас там бегает бегунок в потенциометры. И на то, что когда вы поворачиваете и у вас происходит, то есть срабатывает какое-то замыкающее устройство, оконечное, mm -hmm. то у вас стопроцентно гарантирует то, что у вас э, будет хорошая коммутация в данном случае. А как часто менять, слушая тогда потенциометры, если дорожка стирается? Или ее почистить я можно контактом Ну, раз, два ее можно почистить, это не проблема. Угу. То есть, там, господи, обычным медицинским спиртом. То не есть, надо. Когда хрипеть начинает? Да, когда начинает хрипеть, обычным медицинским спиртом почистил, все угу. никаких проблем. А чаще всего это просто поджал лап. А заливать который... куда его? они Блин, я вот не взял с собой потенциометр, угу. крышку открываешь сзади. У тебя а, вот понятно. эта часть, которая бегает. Угу. Ну, то есть Спир... лучше... спиртика. Приезжал лапку, которая mm -hmm. бегает, да и все, никакие То больше в проблемы. В принципе, зашушал первый раз потенциометр, можно отнести мастеру, он тебе вскроет и там все протребается. Да ты можешь поджим. даже сам это сделать, не нужно там к мастеру. Вот тут нюанс такой, что. Ну, если нет... руки не прокляты, да, как ну, да, тут момент такой, что довольно часто мне приносили инструменты, и человек такой говорит: я сам делал, я сам паял. Например, даже он может паять что-то, типа, нормальное, то есть, у него там хорошие потенциометры, он купил все хорошие провода, там купил масляные конденсаторы за косарь 700 Эмерсон. и ты открываешь, и там просто ужас какой-то. То есть, человек сам делал, и это Он паял еще паяльной кислотой, а самый прикол, от паяльной кислоты все современные компоненты мрут, она их разъедает. А чем туда паять? Ну... Канифолию? Канифоли это все печально, mm -hmm. если еще, как говорится, либо ЛТИ тоже, если все печально, так используются нейтральные флюсы для таких целей, mm -hmm. там, РМА-418, да, можно купить. Он, конечно, продается довольно-таки большими банками, но можно и по чуть-чуть взять. Слушай, на некоторые компоненты не всегда прилипает припой, то есть, например, потенциометр, я видел некоторых мастеров, которые берут прямо, знаешь, типа, надфилек и на потенциометре так делают насечечки. Это, это был, значит, что у не него херовый паяльник, паяльник, который не прогревает элемент раз. То есть, если паяльник нормально нагревается. Если нормально нагревается, у тебя например... нормальный припой, нормальный флюс, то вот в 90% у тебя будет все хорошо. Ага, И если, вот если, вот если, если изделие не не негалимый Китай, которое uh -huh. ты вот, пытаешься что-то припаять, есть такие, которые реально не появятся, uh -huh грубо говоря то все припаяется слушай еще вопрос такой по поводу вот этих компонентов ну, например ножка потенциометра и там их три например mm -hmm. да или конденсатор вот тоже с двумя ножками mm -hmm. да или какие-то еще компоненты нужно ли паять самый кончик этих компонентов ну, там, например, провод у тебя есть да, от, от датчика, mm -hmm. тебе нужно как бы залить полностью весь вот этот оголенный провод торчащий, или, ну, или вот, самый кончик, вот, или там вот кончик может, Самый кончик. Перейдем немного к стандарту по радиоэлектронной оборудованию, по монтажу. Mm -hmm. Это является радиоэлектронным оборудованием. Пайка должна быть ровной, скелет не иметь вкраплений и полости, mm -hmm. соответственно. Так, ну 20 минут, но мы продолжаем, потому что очень интересно. Давай еще 10 минут засечен. Ну, попробуем. Угу. Так, короче, не понял, в каких скраплениях в чем ты? То есть, у тебя пайка должна быть ровная, красивая, блестящая, не быть там грибком, она должна быть скелетной, то есть она должна обтекать красиво, то, что Нет, шарика тоже херовая, так значит. То есть, он должен быть хорошо, скажем так. Пропаян сто процентов там нет пузырей видел такую фигню что например открываешь гитару она может быть даже с завода и там провод например mm -hmm. идет от датчика mm -hmm. он лежит на потенциометре и он припаян не кончиком то есть не как бы не провод лежит и залито все mm -hmm. а залита вот эта вот часть а кончик открытый mm -hmm. ну он, он как бы залуженный mm -hmm. это, это, как это называется он залуженный это без разницы это по сути ничего страшного если обеспечиваются хорошие контакты пайка качественная то окей mm -hmm. okay. Так, с этим разобрались. Так, посмотрим, что можем еще сделать. Что можем еще обсудить? Конденсаторы, значит, обсудили. По поводу экранировки. Еще хотел вопрос тебе задать. Большинство современных фирм делает экранировку графитом. Я так понимаю, там обливают такую аэрозоль. Да, просто аэрозоль нанесение. Порошковая. Порошковая аэрозоль, она даже встирается, в принципе. Ну, да. Окей. То есть, в принципе, можно, если там стерлось, можно восстановить. Или на старых гитарах тоже это можно сделать. Да, конечно. И это имеет какой-то смысл? И, да, имеет небольшой смысл, скажем так, вот э, во всех качественных инструментах вы увидите то, что к э, этой графитовой экранировке угу. прикручен провод. То угу. есть, берется саморез, прикручивается О, видел. к корпусу. Да, видел, металлическая вот так, кошка, да, и там к ней провод припаян. Да, да к Вот тогда имеет смысл. Угу. Это все остальное. А тогда на кой медь, знаешь, покладут листы меди или фольги? Я видел ужас, такая фольга. Она еще как-то спалится. Они получают еще большую антенну. Вот, да. Я это читал уже на нескольких форумах, что типа... страшная А зачем продаются прям целые такие скотч такой с этой с заклеить там эмброблок? Он ни хрена не для того, чтобы заклеить там эмброблок это по сути термоскотч его, защи... его задача по сути изначально при пайке элементов защищать элементов ради при пайке воздухом горячим а это у нас его приманцячились использовать как экран скажем так просто его типа покупают конкретно типа как экран и его что там спаивают отдают mm -mm. там как-то между собой да. это, чтобы там контакт ну да -а это нафиг не нужно это страдание ну что можем сказать если Такая, скажем, довольно Не буду называть знаменитая японская фирма Продает подставки деревянные Под кабель Просто деревянная подставка, кусок бруска И типа он компенсирует помехи Нормально нормально По 8 тысяч продает за штуку неплохо Маленький и 16 большой Класс Слушай, тогда вопрос Если все нормально запаяно Почему символы так фонят жестко некоторые Вот Проблема конструктива <связь> Хамбакер имеет, как я уже третий раз говорю, встречное включение. <связь> то есть у тебя э, твои синусы, которые создаются на одной катушке и на второй катушке <связь> в противофазе, то есть они давят друг друга. <связь> а у символа все, что он снял, включая шумы и прочее, идет напрямую. Вот это Поэтому у сингла кажется, что такой открытый объемный звук, да, да, а да, у да, хамбакера... зажатый плотненький. А при этом, как бы когда ты включаешь сингл отсечку с хамбакера, он тоже более зажатый, нежели у обычного сингла получается. Ну, да. По причине того, что... Смотря как установлена отсечка. Блин, короче, у меня просто сейчас время закончится на камере. Я думаю, что надо заканчивать. А у меня там еще вопросов дофига написано. <таспорщик> Это очень интересно. Е -е -е еще поговорим, в чем проблема. <сёк> да, мы тогда снимем еще один, как минимум. Да, я думаю, что мы несколько роликов снимем, потому что по-настоящему тема гитарной электроники еще не раскрыта. Я вообще хотел изначально поговорить о каких-то вот таких сложных распайках, типа там три хамбакера форм-факторе синглов с отечками ну, да. на сингл и всяким... самый прикол что тут еще сердечник рельса это отдельный разговор тут еще а о а чем отличается сердечник рельса а вот вот тогда поговорим об этом в следующий раз сейчас я запишу сердечник рельса просто и удивительно вот я доставался это гитара тут средний датчик включается вообще отдельным пушпулом Почему бы и нет? То есть, как бы он всегда выключен, ты его так вот делаешь, у тебя отключается все, кроме него он включается. У меня на гитаре еще интереснее, у меня два хамбакера и должен был быть посередине миду, кажется У меня там его нету, у меня там подсветка. Нормально Ну, в общем, мы тогда на сегодня закончим Мне очень интересно Мне даже без разницы, как кому будет интересно и Неинтересно это будет смотреть, но я думаю, что Д люди Д Дима решил просто вопросами да, да. люди почерпнут что-то Если у вас есть вопросы еще Задавайте В следующий раз мы, наверное, начнем обсуждать С активной электроники Активной и пассивной электроники да, Очень серьезный вопрос, потому что Постоянно люди спрашивают Актив, пассив, вот эти войны Тру, не тру, и все в таком духе. Потому что у меня, например, сейчас на басу активный датчик с активным прямпом еще. Я счастлив, просто как не знаю кто. При этом я купил себе американский фендер с пассивными датчиками и плевался. Потому что я так привык на активе играть, мне так все нравится и как отстраивается. Ну, в следующий раз об этом поговорим, да? Спасибо большое. И ждите следующего видео. Пока! Интересно, у меня вообще записалось, нет? Не нажал. 27 минут. Не, не нажал запись. Главное сейчас...